Всем привет дорогие друзья, в этом видосе хочу вас познакомить с приложением, которое позволит вам совершенно бесплатно просматривать все фильмы и сериалы компании Netflix Вот оно это приложение, скачать вы сможете в описании видео Здесь абсолютно нет никаких настроечек, кроме вот темной темы или наоборот, светлую тему можно воткнуть, нажав вот на этот значочек Также зашли здесь, можно зарегистрироваться или вкладки тут же, и также э, темная тема если вы нажмете сюда, то приложение обновляется. С этой стороны у нас фильмы и, пожалуйста, выбор, какие все фильмы Netflix. Фильмы Netflix 2021 года, новые фильмы, лучшие фильмы, лучшие фильмы 19-18 для подростков, для э, про любовь, там, там, про школу, документальные ужасы, ну и так далее, и тому подобное. Сериалы в такой же, видите, категории. Здесь, в принципе, у нас и все на этом. Более ничего здесь для нас нет. Все, также здесь еще существует поиск. Нажали на поиск, но поиск можно и тут нажать, в принципе, и, пожалуйста, искать. Начать поиск, пишите фильм определенный какой-то, ну вот как здесь написано, да, давайте попробуем Веном. Веном 2 и начать поиск. Нажали и вот он наш Веном 2. Все. Другими словами, вот так это все ищется и находится. Мы же с вами давайте посмотрим сейчас фильмы. Фильмы 21 года Netflix. Пожалуйста, будка, поцелуев. Тут у нас есть и дюна. Нажали на дюну. Что мы здесь с вами можем сделать? Именно здесь. Во-первых, сразу же смотреть. Нажав просто тут. Вот здесь встроенный плеер. Далее, выбрать качество. Пожалуйста. На весь экран сделать. И все, посмотреть трейлер. И здесь же есть описание, пожалуйста, этого фильма. И тут же есть уже комментарии. Кое-какие. Все. Скачать вы здесь не сможете, но просмотреть вообще без проблем. Также здесь есть рейтинг этого фильма и так далее и тому подобное. Идем дальше. Бунтарка нажали. Здесь в том же самом смысле, пожалуйста, на ютубе можно включить и посмотреть что с этим связано, вернее подписка на Netflix, да, чтобы знать какие а, новые фильмы. Телеграм, пожалуйста, Телеграм открыли. И здесь у нас именно ну, а, страничка данного приложения. И там, я думаю, что и обновления данного приложения тоже будут присутствовать. Короче, приложение отличненькое, я уже смотрел на нем кое-что интересно, давайте посмотрим игра в кальмара, нажали смотреть фильм, смотреть трейлер нажали смотреть пожалуйста, открываются субтитры, дальше здесь идут серии, нажали тут же можно выбрать сразу э, перевод какой компании будем, Lost Film есть, HD Resco Gold Film, да By Bokoti, там и т.д. и Lost Film нормальный у них есть, так скажем перевод все и смотрите себе на здоровье Хоп, на весь экранчик пожалуйста вот так все прокручивать прокрутки жестами нет а только вот такая вот жест и открывается в полный режим или неполный это все Достаточно интересное приложение, я думаю, что вам, дорогие друзья, оно понравится. Если это так, то не забудьте поставить лайк. Скачать вы, как я уже сказал, сможете его в описании видео с Google Диска и любоваться данными фильмами, если вам это нравится. Вам же, дорогие друзья, напоминаю, что вы были на канале Samsung Просто. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, поставьте свой лайк, напишите комментарий. До свидания и до новых встреч.